У каждого из нас есть свои желания, наш собственный список мечтаний и стремлений. У Вселенной на нас могут быть свои планы, но наши собственные желания нельзя просто так отнести в сторону. Они могут быть экстравагантными или посредственными, амбициозными или приземленными, могут быть неудобными, могут быть слишком личными, чтобы ими делиться. Но они наши. И для нас... Они реальны, они нам дороги, они имеют глубокое значение, и их нельзя отложить. Эта медитация — редкое предложение от Садгуру, мистика, воплотившего в себе мудрость и ясность глубокого осознания. Это предложение позволяет каждому из нас стать алхимиком своей жизни и дарит нам силу сделать свои давние желания реальностью. Садгуру, Предлагает эту медитацию с тем намерением, что когда наши желания будут удовлетворены, мы обратимся к высшей цели, своему абсолютному благополучию. Медитация чит для успеха. Чит -Шакти, be the maker of your own destiny. Чит шакти станьте творцами своей судьбы. As humans, все, что мы создали, будучи людьми, это просто проявление нашего ума. Так что, если вы хотите что-то создать, самое главное, сначала создать это в своем уме. что мощно установлено Manifestation in actuality. То, что прочно утвердилось в вашем уме, неизбежно найдет проявление в действительности. Чит-шакти-медитации to Медитации -чет -шакти это инструменты для того, чтобы воплощать ваше желание в уме, а затем, в свою очередь, и в реальности. Это способ создать и воплотить в своей жизни то, чего вам действительно хочется. You know Желаю вам познать силу, творить свою собственную судьбу. Keep your hands legs Не скрещивайте руки и ноги. Place your hands upon your thighs, upward, Положите руки на бедра, ладонями вверх. Руки держите расслабленными. Close your eyes, sit comfortably. Закройте глаза. Сядьте так, чтобы вам было комфортно. Сделайте глубокий вдох и на выдохе расслабьтесь. Take another deep breath and as you exhale, relax even more into it. Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе расслабьтесь еще больше. Сделайте еще один глубокий вдох и на этот раз расслабьтесь полностью. Now, tense your feet. Your feet alone. Теперь Напрягите ступни. Только ступни. Тенз. Напрягайте. Тенз. Напрягайте. Тенз. Напрягайте. Расслабьтесь. Теперь напрягите мышцы икр. Только мышцы икр. Выше щеклотки, ниже колена. Tense. Напрягайте. Tense. Напрягайте. Tense. Расслабьтесь. Now, tense your thigh muscles. Напрягайте. Расслабьтесь. Теперь напрягите мышцы бедер. Tense. Напрягайте. Tense. Напрягайте. Tense. Напрягайте. Tense. Расслабьтесь. Напрягите мышцы верхней части бедер и живота. Напрягайте. Tense, напрягайте. Tense, напрягайте. Tense. Расслабьтесь. Теперь напрягите мышцы груди, плеч и спины. Напрягайте, tense, напрягайте, tense, напрягайте, hold the tension, удерживайте напряжение, relax. расслабьтесь. Напрягите обе руки, напрягайте, tense, напрягайте, tense, напрягайте make a fist and create tension. сожмите кулаки и создайте напряжение. Tense, напрягайте, tense, напрягайте, relax. расслабьтесь. Tense your neck muscles напрягите мышцы шеи напрягайте напрягайте Напрягайте. расслабьтесь muscles напрягите мышцы лица и затылка скорчите гримасу и создайте напряжение напрягайте напрягайте. Напрягайте. Relax. Take a deep breath. And as you exhale, relax. Сделайте глубокий вдох и на выдохе расслабьтесь. Feel relaxation spreading right through your body from the top of your head down to your toes. Почувствуйте. Как расслабление распространяется по всему вашему телу, от макушки головы до пальцев ног. Представьте, как вы взбираетесь на вершину горы. Cold Почувствуйте холодный воздух. And rapid, rasping gasps, like... и по мере того, как вы поднимаетесь в гору, позвольте вашему дыханию перейти на глубокие и быстрые вдохи и выдохи. Вот так. Дышите вот так. Deep and fast. Rasping breath. Deep and fast глубоко и быстро, глубоко и быстро, Continue to breathe. Deep and fast. продолжайте дышать глубоко и быстро. You have reached the top of the mountain. Вы достигли вершины горы. Your rapid Ваше дыхание продолжает оставаться быстрым и глубоким. Standing upon the peak of a very tall mountain. Вы стоите на вершине очень высокой горы. Четко представьте себе это. Вы стоите на вершине очень высокой горы. Как вы смотрите вниз, на при взгляде вниз вы видите другие, менее высокие вершины, долины и жилища тех людей, которые не осмеливаются взобраться выше. Slowly your breath settles down to normal. Ваше дыхание постепенно возвращается в норму. Take a deep breath. Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте, как холодный горный воздух покалывает ваши ноздри. Continue to feel the special feeling of being upon the peak. Вы продолжаете испытывать это особое чувство, нахождение на вершине. small spot of bright Вы видите, как у вас на лбу появляется маленькая светящаяся точка. Into a beam of light. Вы видите маленькую яркую светящуюся точку. Вы видите, как она превращается в луч света. This spot of light from your forehead is projecting itself into a Эта светящаяся точка на вашем лбе становится острым белым лучом света. It is Лучше растет. It is about Он на расстоянии 10 сантиметров от вашего лба. Представьте, как он вырастает в длину на 1 метр. 3 метров на 3 метра. 10 метров. 100 метров. 100 метров. 10 метров. Тысячу метров. Сидем of light. A bright white beam of вы видите, что этот луч света, яркий белый луч света, исходящий с вашего лба, устремляется к горизонту. Представьте, как этот яркий белый луч света Уходит дальше за горизонт в бесконечность. Представьте, как белый яркий луч света уходит дальше за горизонт в бесконечность. Now Set three goals that you desire to achieve. Теперь поставьте три цели, которые вы хотите достичь. One, a short-term goal, something that you wish to achieve in the next two to three months of time. Краткосрочную цель, чего вы хотите достичь в следующие два-три месяца. A medium-term goal, That you wish to achieve in the next two to three years of time. Среднесрочную цель, которую вы хотите достичь в ближайшие 2-3 года. A long-term goal that you wish to accomplish in the next 10 to 15 years. И долгосрочную цель, которую вы хотите достичь следующие 10-15 лет. First, set the short-term goal. Сначала поставьте краткосрочную цель. Будьте точны относительно того, чего именно вы хотите достичь за ближайшие три месяца. Конкретная цель – которую вы хотите достичь в следующие три месяца. Really представьте то, что вы на самом деле хотите. Удерживайте это в своем уме и представьте, что эта цель уже достигнута. Теперь среднесрочная цель. Представьте, чего вы хотите достичь в следующие 2-3 года. See what you wish to accomplish in the next two to three years of time. Представьте. Чего вы хотите достичь в следующие два или три года? What you Будьте точны в том, чего вы хотите достичь. Сейт клярли, that which you wish to accomplish in the next two to three years' time, a Ясно представьте себе то, чего вы хотите достичь в следующие два или три года. Конкретную цель ясно представьте ее себе. And being accomplished. И представьте, что она уже достигнута. See how it feels to have your goal accomplished. Почувствуйте, что значит достичь своей цели. It, it. It. Эту радость, эту силу почувствуйте это. Представьте, что ваша среднесрочная цель уже достигнута. Now, A long-term goal that you wish to achieve in the next 10 to 15 years of time. Теперь – долгосрочная цель, которую вы хотите достичь в следующие 10 или 15 лет. Ясно представьте ее себе. Будьте точны в том, чего именно вы хотите достичь в следующие 10-15 лет. Лучше всего, если ваша долгосрочная цель будет включать в себя благополучие всех. Лучше всего, если ваша благосрочная цель будет включать в себя благополучие всех. Ясно представьте ее себе, конкретную цель, которую вы хотите достичь в следующие 10 или 15 лет. Ясно представьте ее себе, Удерживайте в голове этот образ. Представьте, что она уже достигнута. Почувствуйте радость от ее достижения, силу, которая дает достижение своих целей. And the well -being that it spreads around you. и благополучие, которое распространяется вокруг вас accomplished Ясно представьте себе это. Представьте, что ваша долгосрочная цель уже достигнута. Feel the joy of it. Почувствуйте радость от этого, силу и благополучие, распространяющиеся вокруг.